11 международная зимняя школа по психологии и состоянии состояла 2 марта, которая будет проходить два дня в Институте психологии и образования КФУ. Преподаватели, аспиранты, магистранты и студенты с разных городов России и ближнего зарубежья, уже который год подряд с удовольствием становятся участниками этой конференции, открыл уже традиционную школу доктор психологических наук Александр Прохоров. Люди приходят, психологи говорят, мне плохо. И говорят, что вот у меня то-то, то-то, мне страшно, у меня тревоги, у меня утомление сильное, бессонница и так далее. То есть это все состояния. И вот мы обучаем студентов работать с этими состояниями, собственно говоря. Ну и в Казани, в Казанском университете, университете сформировалась школа психологии состояний. которая, ну, в общем-то, единственная по России... На пленарном заседании с докладами выступали кандидаты доктора наук, студенты и аспиранты Казанского федерального университета, ученики Александра Прохорова и просто активные научные деятели психологии. Актуальные темы докладов всегда вызывали животрепещущие споры и дискуссии, внутри которых рождались новые темы для новых научных изысканий. После пленарного заседания участники конференции разошлись по мастер-классам, тренингам и круглым столам. Елизавета Евтефеева, Роман Самарин, Универньюз.